Здравствуйте, друзья! Давно не было видео, пора обновить статус. Так что же у нас в декабре? Самые важные итоги уходящего года это... Нет, в этом году много чего было важного, но здесь мы говорим про нашу А Для нас, конечно, самым важным событием в этом году стал экзамен. Из-за карантина мы его долго откладывали, и вот, наконец, он состоялся. Катя получила заслуженный и выстраданный третий дан. Поздравляю! Меня до сих пор переполняют эмоции. Спасибо Екатерина Михайловна. В последнее время наше видео выходит редко, но это не потому, что мы забросили канал. Мы работаем над контентом, стараемся найти формат, который будет вам более интересен. Планов много, не хочу хвастать заранее, но будьте на связи. А еще меня настойчиво уговаривают сделать обучающую программу онлайн. Я также настойчиво отнекиваюсь, так как считаю, что Экидо нельзя научиться по интернету. Это с одной стороны. С другой стороны, мы только что участвовали в онлайн-семинаре нашего сенсея. Я не могу сказать, что это было пустой тратой времени. Мы многое вынесли с этого семинара. Вне сомнений, я бы гораздо больше подчеркнул, находясь сенсеем на одном татаме. Но сейчас наши возможности ограничены и приходится приспосабливаться. В конце концов, жизнь идет, прогресс не остановить. Я всегда предпочитаю смотреть в будущее, а не цепляться за старое. Готовясь к тренировкам, я постоянно использую видеоматериалы из сети, и часто к ним много претензий возникает. Даже не говоря о разногласиях в понимании айкидо, кто-то не умеет снимать, кто-то объяснять, у кого-то в трехминутном видео две минуты занимает заставка, я стараюсь учитывать чужой опыт. В общем, начинаю склоняться к тому, чтобы создать, наконец, обучающий материал. И посмотрим, что из этого выйдет. Буду очень благодарен вам за обратную связь. Пишите, что бы вы хотели здесь видеть. Может быть, подробно разобрать базовое перемещение. Или о чем-то рассказать. Или разобрать какие-то сложные техники. Хотя, откуда выкидо сложные техники? А Айкидо – это же просто кому я вообще обращаюсь? У меня на канале сотни подписчиков всего. Ну что ж, если бы у вас было пятеро, я бы работал для пятерых. То, чем мы занимаемся, не привлечет миллионы. Мы выбрали не самый простой путь. Тем важнее для нас те, кто готов присоединиться. И если вы разделяете наши ценности, пожалуйста, не поленитесь поддержать этот канал. Просто поставьте лайк, нажмите на колокольчик и обязательно поделитесь на своей страничке. Занятия в нашем дозе продолжаются. Снова пришли новички. По нынешним временам это даже можно сказать много новичков. Мы всем рады. Надеюсь, найдете у нас то, что искали. В марте будет очередной экзамен. И если не прогуливать тренировки, три новых шестых Q это вполне реальная перспектива. А если кое-кто еще и хайяку кими делать научится, то и новые пятый Q у нас появится. Да? В январе, с 6 числа. Уточните на сайте. Мы проведем небольшой семинар. Я бы даже сказал, семинарчик в зале на Выборгской. Если хотите присоединиться, обязательно пишите заранее. Ну или позвоните, будет интересно. А пока все. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. И как всегда, всем хорошим людям желаю не болеть. Мальчик, водочки нам принеси. Компай. С Новым годом.